Я рада и благодарна за то, что Бог благословляет меня в моей жизни. Я рада и благодарна за все, что у меня есть. Сейчас я открываю дорогу для вхождения Божественной помощи для продажи моей недвижимости. Я отказываюсь от прошлых воспоминаний. Я отказываюсь от воспоминаний, которые блокируют мою продажу. Я отказываюсь от воспоминаний, от ограничений, присутствующих в моем подсознании. Все то, что мешает мне продать мою недвижимость, я удаляю. Я удаляю все ментальные вирусы, все программы, мешающие продать мою недвижимость. И я очищаю себя от этих программ. Я отпускаю все страхи и открываюсь с доверием навстречу потоку денег от продажи моей недвижимости. Я открываюсь навстречу изобилия. Я знаю, что проблема во мне. И я сейчас очищаюсь от всего, что во мне мешает продать мою недвижимость. Сейчас я с помощью Создателя стираю все проблемы, все препятствия, мешающие продать мне мою недвижимость. И я чувствую, испытываю радость и благодарность от того, что у меня купили мою недвижимость, и я получила за это деньги. Сейчас я очищаюсь от всего, что мешает продать недвижимость, и чувствую, как все проблемы уходят. Я обращаюсь к Всевышнему. Прошу, помоги мне очистить во мне то, что удерживает меня от продажи недвижимости, что не дает мне получить мои деньги. Очисть меня от всех блоков, препятствующих приходу денег ко мне от продажи. Я люблю тебя и я благодарна тебе за помощь и за все деньги, которые я получала. Очись меня своей любовью, очись внутри меня проблему, которая мешает мне продать. Сейчас я делаю глубокий вдох и расслабляю все свое тело. Вдох, выдох. Я легко продаю свою недвижимость. И сейчас я чувствую, где зажимы в моем теле, те программы, те блоки, мешающие продать мою недвижимость. И я посылаю туда любовь. Вдох, выдох, все проблемы, все блоки, все программы, мешающие продать мою недвижимость, растворяются я полностью расслабляюсь и я чувствую что я уже продала свою недвижимость и получила деньги и меня переполняет радость и благодарность за то что мое желание исполнилось и я продала свою недвижимость моя недвижимость находится в самом лучшем месте людям хорошо там жить Моя недвижимость нужна людям. Они с радостью и благодарностью покупают мою недвижимость. Это так прекрасно. Я могу продать, они могут купить. Это самый прекрасный энергообмен. Сейчас я чувствую, как Бог направляет все мои дела, чтобы сделка с продажей прошла успешно. Бог говорит и действует. Через меня я освобождаю себя и позволяю Богу очистить меня от всего, что мешает продать мою недвижимость. Я прошу моего истинного Создателя, Всевысшие Светлые Силы, в чьей помощи я сейчас нуждаюсь, помочь мне продать мою недвижимость. И сейчас идет очищение моего энергоинформационного пространства, моей ауры, биополя и всех систем и органов вплоть до внутреннего ядерного, внутриклеточного уровня. Очищение от всех энергий, которые мешают мне продать мою недвижимость. Я очищаюсь и прошу прощения у всех, кого я когда-либо обидела, и также прощаю всех, кто когда-либо обидел меня или мою семью. И сейчас, согласно Божественному плану, ко мне идет мой покупатель, кому нужна моя недвижимость. И я знаю, что мой истинный Создатель сделает все как надо. Он приведет ко мне нужного мне покупателя. Я доверяю ему. И благодарю моего Создателя за помощь и искренне радуюсь продаже моей недвижимости. Я раскаиваюсь за всю злость и обиду, которую испытывала к людям, к своим родителям. И прошу за это прощение. Я благодарна тебе за то, что помогаешь мне продать мою недвижимость. И я знаю, что благодарность – это тот золотой ключик, который открывает дверь для продажи моей недвижимости, открывает дверь на встречу моему покупателю и исполнению моего желания. И сейчас я посылаю благодарность за то, что у меня есть моя недвижимость. Я благодарю и люблю город, страну, землю, вселенную я люблю место, где находится моя недвижимость. Я часть этой Вселенной, и вся Вселенная во мне. И поэтому я посылаю любовь и благодарность человеку, желающему купить мою недвижимость. Я посылаю радость, счастье и любовь. Я знаю, что Бог может все. Все возможно, абсолютно все возможно. Это самое естественное состояние продать свою недвижимость во благо всем. И моей любовью растворяются все блокировки. Я посылаю свет любви покупателю. Я посылаю свет любви месту, где находится моя недвижимость. Я посылаю свет любви покупателю. Мои недвижимости. Я наполняю любовью себя, мой дом, мою недвижимость, место, где находится моя недвижимость и мой кошелек. Я наполняю любовью мой кошелек. Я готова принять в него деньги от продажи моей недвижимости.